Так, сейчас 11 часов, эфир начинается, пишите в чате как звук. начало мероприятия пишите в чате как Так, кто смотрит, напишите в чате, как слышно. Вы ведете, что я, наверное, с сентябриста, тены заблухали? А, шесть ваших Типа раз полтора килограмма, можно начинать. Начинать? Я думаю, можно в агентстве, Так, шесть человек смотрит эфир. Скажите, как там со звуком? Нормально ли все слышно? Это важно, поскольку мероприятие скоро начнется. Звук в порядке. Да, спасибо. Это важная информация для зрителей. Как нам сообщили Трансляция будет возможна не всего мероприятия, только отдельных частей, поэтому, возможно, будут перерывы, я буду вам об этом сообщать. Оперативно следите за информацией. Сегодня у нас будет долгое мероприятие. Так, через несколько минут начинаем. Я признаюсь, меня раздражняйте, но такое спорта нет. Всем добрый день. А можно попросить, кто у вас закупиться какой-то? Мяула, Да, не и у нас есть это вообще не Это нормально. Это нормально, нормально. И сегодня, в смысле, и сегодня, может быть, для вас будет две опции. Если вы за не просигнализуете, а либо у вас сегодня будет заняток по белорусскому языку, вы будете просто выучать чуть-чуть новые слова на белорусском либо у вас будет сегодня заняток из устречи про правый человек, о рождении управленных коммерческих интересов, и это либо вы за вас не просигнализуете, то ну, выбирайте, и на что вы сегодня обращаетесь. Может, okay, я, слышу, я слышу, мне нравится, еще мне нравится, когда люди говорят за себя, я слышу запрос, да, мне кажется, мы можем, наверное, такого сегодня на русском это делать. да, потому что с ней делаем сейчас, мы же дуряный дом, но мы можем. Хорошо, тогда мы договоримся, о том что мы делаем сегодня не всегда иногда мы можем подтупливать, но я уверен, что мы вместе коллективным разумом сможем не а вот что сказать круг? Да, президент. Там есть Да, пространство. Да, первый момент? Да. Я на самом деле в последнее время нам очень используются разрешают, пожалуйста. Нормально. Хорошо. второй технический момент. что у нас есть болерные света, то видите у нас такой момент, что наше Если вообще чтобы ваши фото с вами где-то вообще не что. Я просто не очень часто просто делать премодерацию. Хорошо. То есть можно Хорошо. Тогда дал одиннадцатый Можно, но потом фоточками не Хорошо. То есть относительно конструкции обычно что-то есть мы обычно если журналист, журналистки там более-менее мы обычно вопрос насколько это не мешает нам семинар. Это, то что молодежь, человек, это всего семинар, а будет, Я помню эти ноты в Губине, а -а -а -а. когда местный выглядит парень, очень хороший парень, очень хороший контент создает очень привлекательный, но во время семинара это просто это супер тяжело, это супер неудобно и не только мне. Только мы, окей, я могу говорить только про себя, хотя мне потом участники, даже учащиеся говорили, что это очень мешало, очень В -то, да, в не в то есть, в не будет. Mm -hmm. что у нас будет порядок, ну, сюда... Может быть, отдельные какие-то части. Тема, не, часто, сколько... не, просто суть в том, что да, я как бы участвую, просто одновременно показать большему числу людей, одновременно, чтобы они а, видели в интернете. Есть участия, да, что да, то есть то, мы там, видео, потому, что в то есть, про, про целый mm -hmm. но это другой формат. А эти семинары просто, ну, просьба чрезвычайно поднять, хорошо? Может быть, это да. телекомментарь у ребят, если захотите, если кто-то будет, будет, будет готов это сделать на перерывах. Mm -hmm. вот, но... Ну, самое самом так деле, такая бы инфрационная часть, которую мы можем на этом символизировать, но как бы, кажется, что это было плохо, чтобы это не очень мешало ну, нам коммуницировать? Mm -hmm. Ну, просто, может быть, поставить микрофон где-нибудь. То есть мы всех за В смысле, даже сделал просто, работа. А каким образом? Как а она? Вот, вот сейчас мне удобнее, потому что я вижу большинство аудитории, я могу напрямую с ней коммуницировать. Если кто-то стоит, то у меня часть аудитории сразу пропадает, и я это не чувствую, не вижу, мне это болит, я переживаю. <сURANCO> <сURANCO> и то есть это вопрос исключительно про а, сценарий, это такой отдельный цену с вещами, всякими такими штуками. А, вот. Поэтому можно попросить вас сейчас присесть, если это можно, чтобы мы начали нормальный семинар. Делать. Да, я буду скарать. Ну, хорошо. А, <смешно> <смешно>. Тогда еще <смешно> раз уточню. Значит, если это участие, то участие подразумевают участие на внутреннему людьми. Ну, участие я как бы послушать пришел. Нет, просто слушатель, тогда надо с вами заранее оговаривать собственно договориться. Очень извиняюсь, что правда нам очень неудобно в таком формате, потому что когда человек стоит, он очень много к себе внимания. <смешно> <с утра. смешно> Да. Ну, то есть варианты либо сесть, либо прийти позже или после обеда и что-то поснимать после обеда. Вот, ну, я могу, в принципе, сесть так. Ну, сесть, значит, сесть на кресло, послушать нас, но интересно с участвовать в нашем задании. Так, хорошо, мне послушать. просто надо монопод все равно держать. Что? Не, я могу сесть, мне просто надо монопод все равно держать. Зачем взять монопод, если мы говоришь, что трансляцию не будет? А, так, так то есть все, то, трансляцию осталось. У три раза да. Хорошо, хорошо. прощение. Да. Три раза прозвучало. очень четко, очень прямо. Даже прям. на русском языке, который ну, нам не очень...